Привет, аудитория! У нас в эту субботу пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, бойная ночи, бой полутяжелом весе, Тиаго Сантос против Магобеда Анкалаева. Тиаго Сантос пришел в полутяже из среднего веса, где чередовал победы с поражениями, но после перехода стал выступать довольно-таки успешно. Результатом этого успеха стал титульный бой с Джоном Джонсом, в котором он уступил решением судей, но в довольно-таки конкурентном поединке. Ну, Я вообще считаю, что в этом бою вполне можно было бы давать ничью. Может он похвастаться серьезной оппозицией, обладает хорошим кардио, достойной стойкой, сильным панчем, который вполне может нокаутировать своего оппонента. Есть у него проблемы с борьбой, но в принципе это боец топового уровня UFC. Магомед Инкалаев. Это топовый боец полутяжелого веса UFC. Он из России, он почти на 10 лет младше своего оппонента, но ни в коем случае не уступает ему в классе. А в некоторых аспектах боя даже превосходит Сантоса. Ну, это довольно-таки разносторонний боец. Кроме хорошей ударки, обладает э, достаточно неплохими навыками в борьбе, в партере. Имеется у него звание мастера спорта по боевому самбо. Также имеет хорошее кардио, которого, я думаю, вполне хватит на пятираундовый раундовый поединок. Из 17 боев потерпел всего лишь одно но, но обидное поражение, конечно, от Пола Крейга. Вел он уверенно бой по очкам, но на последней секунде боя проиграл с Абмишином. Там вроде бы треугольник успел Пол Крейг накинуть. Не помню уже точно, но вроде бы треугольник. Ну, Тиаго Сантос после боя с Джонсом, после перенесенных операций на коленях, последующих за этим противостоянием, он идет на таком серьезном спаде, свои крайние бои проводит в пассивном стиле. Не похож на, короче на себя от слова вообще. Николаев тоже не особо рискует и придерживается все-таки осторожного стиля боя. Ну, я думаю, что тут вероятнее всего победит Николаев, конечно. Ну, учитывая, что Рычков для этого у него больше, плюс это думающий и дисциплинированный боец, придерживающийся всегда своего геймплана, чего не скажешь, его соперники. Ну, я бы присмотрелся к победе Николаева решением судей за коэффициент 2,5. Вполне неплохой вариант. В крайних двух боях Анкалаеву попадались соперники топового уровня, с которыми он прошел полную дистанцию и выиграл решением, что говорит ну, о нежелании лишний раз рисковать. А учитывая, что он на каком бы спаде ни находился, Сантос, он остается опасным противником, который может нокаутировать. Ну, такая тактика от Магомеда Исмаилова, о, Исмаилова говорю, Анклаев будет вполне оправдана. Все-таки Анклаев идет за титулом и не думаю, что стоит рисковать в шаге от мечты. Ну, а кто же болеет за Сантоса, вполне может рискнуть и поставить на победу Сантоса кого-то кого с коэффициентом 7, что вполне обосновано. Ну, вряд ли Сантос вывезет по решению. Ну, вы же оставляете свои комментарии под этим видео, стараясь делать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Ну, так, все, давайте до следующего боя, ставьте лайки, дизлайки, все, давайте, пока.